Посольство Великобритании Где длинный сквер, скамейки и фонтан На первые курсантские свидания Я приходил прекрасно прекрасною и пья Близ памятника живопису Репину Скамеечка стояла в темноте Волнительней не помню Свидание в жизни, чем свидание те Московская холодная, холодная Девчонка издевалась надо мной Чтоб через час прикинуться влюбленной Перед казарми на ю Ей нравилось, наверное, многолюдие Хмельные голоса со всех сторон Эй, девочка, с какой ты киностудии Братан, отдай ее в наш батальон Не знаю я, с какой ты киностудии Отдам тебя в соседний батальон Тогда со страстью, будто в самом делешной, Она преподнималась на носки Закидывая на мою шинелишку Две белых горностаевых в руки И прижималась бедрами упругими И целовала в губы, не стыдясь Чтобы юнцы военные с подругами Завидовали, видя нашу связь Я иногда хожу за Москворечием Сажусь на ту скамью, когда пуста И вспоминаю, будто вспомнить нечего Ее перед казармой устан И вспоминаю, что ж мне вспомнить нечего Ее перед казармой устан Называется песня «Аному Арбате» Но ни в чем не виноват, И я ни в чем не виноват, идем по новому арбату, Горит огнем ночной арбат. Да, мы касаемся плечами, Мы так болтаем про любовь, Что под фонарными лучами. Уже это наша кровь. Ах, если бы остановиться, поцеловаться на виду, Чтобы нас поздравила, столица в две тысячи. Восьмом году, Но ждут меня жена и дети, и папа с мамой ждут ее. Мы не хозяева на свете, мы не арбатское жульон. Так почему же, для чего же она так смотрит на меня, Что вдруг покалывает кожу Ведение завтрашнего дня? Она ни в чем не виновата, И я ни в чем не виноват, Идем по-новому арбату. Горит огнем ночной арбант. Но почему же, для чего же она так смотрит на меня, Что вдруг покалывает кожу Видение завтрашнего дня? Моря лежали между нами, а я твердил плыви сквозь радости и муки от берега любви до берега на разлуки от берега любви до берега на разлуки. Росло, подневное светило В моей руке весло Еще послушно было Скорее позови Я поплыву на звуки От берега любви До берега разлуки От берега любви до берега, на разлуки. Еще закат пылал, Уже прибой был рядом. Я бился между скал, С тобой прощаясь взглядом. Все страсти на крови, Протянутые руки От берега любви до берега разлуки, до берега любви, до берега разлуки. Чего? Ладно. Песня называется "Улица Школьная". Улица Школьная, я липы из камня. Касая рук, дрожая губ и юных плеч прохлада, пусть не вернусь я в те годы, в те края, Была любовь, любовь была, и мне другой не надо, Встретились рано, обычные дела не далеко. Зладом. И все-таки любовь была, и мне другой не надо. Была любовь, любовь была, и мне другой не надо. Дальние горы, свинцовая бурга, где кровь текла, где сердце жгла, Холодная награда, там потерял я И друга, и врага. Была война, война была, и мне другой не надо. Разве дано отличить добро от зла? В пекле Ада. ведь все-таки война была, и мне другой не надо. Была война, война была, и мне другой не надо. Улица школьная стала биржевой, и за слышен вой. Из городского сада Перед Россией веню, что я живой Была страна, страна была И мне другой не надо. Нет ни скамьи, ни надежд Одна зала непостижимая я взгляду и все-таки страна была, и мне другой не надо. Была страна, страна была, и мне другой не надо.